Ребят, всем привет. В этом видео покажу, как я работаю с даблами на припеве. Почему на припеве? Потому что уже много раз объяснял, что я любитель работать, точнее писать, ну, по крайней мере, куплеты в одну дорожку. Ладно, сейчас сравним капы, капу, да, куплета с плотностью припева. Я хочу стать добрым Надежная после боле Я раз, все слова любви, но ты музыка моя Всего по нулям все по... пальцы тебе иногда прими меня Я в одинокого здесь Явно тебя нет, я есть Грустные Грустный с музыкой ночью мой день Я просто из тех, что дальше будет на дне что пишется В общем, ребят, ну слышно, да? Разница. Вот у нас припев был и сам куплет. Вот. Сразу что я сделал? Я прописал э, добавочные даблы, да? Одни у меня тихие, вот эти, вот. Тихие. И одни обычные. Ну и, соответственно, основной вокал. Его пока замьютим. Э -э, тихие тихие даблы. Вот они у меня. Послушаем просто их. Тебя, но ты уже не помнишь, моя Почти еле их слышно, но они все равно дают плотности. Вот. Они не мешаются основному вокалу, как бы, да? И тоже из виду, в принципе, не теряются. Вот. Что я в основном делаю? Ну, опять же, это зависит от сведения. Ну, а группы эти, кстати, группы эти, я на общую обработку кидаю, да, там, где я свожу сам проект. Вот. Чтобы они не отличались как-то по сведению, там. Вот. Я сразу кидаю эквалайзер, срезаю почти до 500, чтобы бубнижа вот этого всего не было, чтобы как бы все на себя брал основной вокал, а не даблы, не мешали ему чтобы они не конфликтовали. И поврезал всякие резонансы, только вдвойне аж. Все, что мне не нравилось, слуху моему, и вообще, чтобы не, вылазил, не вылазили за рамки основного вокала. Вот так скажем, все, это можно слушать. Вот, и 500 я больше всего вырезал, чтобы он как-то ушел вглубь. Как-то, не знаю, может, на задний план, что ли. Все. Обычные даблы у меня ты уже не помнишь мое прикосновение. Их немного побольше слышно, но э, я тоже да что-то делал. А, кстати, ну и, соответственно, что еще? На этих даббл-то компрессии у меня. Просто компрессируйте и сколько вам надо, чтобы они как бы ну, как бы были еле слышны. Вот, вот настолько я компрессирую их. Все просто. И немного громкости даже подбавить можно. Вот так вот. Все. Ну и по такому же принципу я сделал с обычными даблами. Да, вот они. Тоже повырезал, что мне не понравилось. Все почти до став, Я всегда почти с даблами так работаю. Можно посидеть еще, помучиться. Ну, меня вот такой вариант устроил. Все. И здесь просто input я на минимум. И чуть-чуть output, ну, громкости я чуть-чуть подбавил. Все. И в совокупности, соответственно, звучит это, в принципе, неплохо. Ну вот, а здесь уже одна дорожка, да, но ну, слышно разница. Double делает плотнее. А, вот еще одна у меня дорожка в стерео. Просто дублировал основную, но это так, для чисто, чтобы она как-то еще более, я не знаю, погромче звучала вокал сам, что ли. А, что у меня здесь? Даблер. фоб повырезал туда. Ну и скомпрессировал почти до усеру это все дело. То есть, ну она как вспомогательная такая капа в стерео не помнишь моё прикосновенье Вот это все без... Без основного вокала. Вот мне загреть тебя Ты уже не помнишь мое прикосновенье вот эм, вот То есть если оно в одну будет, то уже как-то не так. Да мне загреть тебя но Ты уже не помнишь моё прикосновенье в общем, стрёмно. Даблы помогают, да, с даблами лучше. С ними надо экспериментировать с даблами, вот. И самое главное, ну для меня, чтобы даблы, они не перебивали основную капу, не не, не как бы я не знаю там, не перебивали ее что ли, то есть не мешали ей. Вот, как бы они наоборот должны помогать. Поэтому вырезаем частоты до 500 где-то примерно. Ну вот, я всегда так делаю. Резонансы и все, и компрессируем, все больше ничего. Вот, собственно говоря, и весь э, обзор на мои даблы. Все, ребят, спасибо, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.